всем привет сегодня будем готовить вкусный овощной салат на зиму называется он кубанский закрываю его без стерилизации так намного быстрее и проще для приготовления нам понадобится килограмм белокочанной капусты килограмм помидоров, 750 грамм огурцов 250 грамм лука 500 грамм морковки 750 грамм сладкого болгарского перца 1 острый перчик 250 мл подсолнечного масла рафинированного 100 мл уксуса 9% процентного 3 столовых ложки сахара 2 столовых ложки соли 3 листика лаврушки и 15-20 горошин черного перца точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео для начала нам надо нарезать все овощи. Капусту шинкуем как можно мельче. Перекладываем капусту в миску. Теперь переходим к перцам болгарский перец разрезаем пополам удаляем из него семечки и режем соломкой перекладываем порезанный перчик в миску с капустой острый перчик нарезаем тоненькими колечками я нарезаю прямо семечками кто не любит можно семечки удалить из перчика перекладываем в общую миску лук режем полукольцами Дальше режем огурцы. Я их предварительно замочила в холодной воде на 3 часа, чтобы они напитали дополнительно влагой. Теперь берем. огурцы также высыпаем ранее порезанным овощам помидоры нарезаем небольшими дольками разрезаем удаляем вот эту зеленую плодоножку И нарезаем такими небольшими долечками, как на салат. Отправляем дольки помидоров в ту же миску. Морковь трем натерт для корейской морковки. Или же можно просто порезать мелкой соломкой. перекладываем в миску еще и морковку добавляем соль сахар уксус лавровый листочек перец горошком подсолнечное масло и хорошо перемешиваем Оставляем наш салат на час, чтобы овощи пустили сок. Можно миску накрыть крышкой или же полотенцем. В это время стерилизуем банки и крышки. Банки я обычно стерилизую в духовке, переворачиваю на решетку вверх в и выдерживаю при 100 градусов минут 7-8 до полного высыхания помещаем в какую-нибудь емкость, заливаем крутым кипятком и оставляем на 3-4 минуты. Затем достаем крышки из кипятка и выкладываем на какое-нибудь полотенечко, чтобы полностью они высохли. Прошел ровно один час. Овощи пустили сок, хорошо уже. За это время я их успела несколько раз перемешать. Теперь еще раз перемешиваем, перемешиваем чтобы не сильно помять овощи. И отправляем теперь это все на плиту. Включаем умеренный огонь. И ждем пока закипит время от времени перемешиваем ну вот мы видим салат наш закипел теперь делаем огонь поменьше перемешиваем тоже хорошо засекаем время и варим ровно 15 минут на этом этапе можно салат попробовать на вкус может кому-то надо соли добавить или сахара или подкислить уксусом немножко это уже на ваш вкус я ничего добавлять не буду мне как раз хорошо вот такое количество всех специй как я уже добавила прошло 15 минут с момента закипания наш салат готов еще раз перемешаем аккуратно выключаем огонь Складываем в салат по стерильным банкам. наполняем баночки как можно плотнее. чтобы сок был сверху салата сразу накрываем крышкой и закручиваем закрытые банки переворачиваем вверх дном накрываем чем-нибудь теплым и оставляем так до полного остывания вот и все быстрый очень вкусный овощной салат на зиму готов